Итак, всем привет, господа, настал этот день, к чему мы со Степой очень долго стремились, а именно собрали средства, именно донатные, ваши средства, своих сейчас будем добавлять, приобрели автомашину ВАЗ-2101 за 20, да, там было у нас 13 тысяч донатных денег, ну и еще 7 тысяч остались должны, за два месяца, я думаю, как-нибудь потихонечку мы соберем. Еще раз хочу поздравить а, даже не поздравить выразить вам огромное спасибо благодаря только вам мы это затеяли этот проектик мы насобирали мы взяли а, еще раз вам, всем огромное спасибо и дальше будем а, ее усовершенствовать все это конечно будем снимать чем мы делаем так куда ездим а, послезавтра выезжаем на первый хоп на новой машине ну будем все снимать, все показывать, а вам, всем пацаны, всем огромное спасибо, кто помогал, кто приходит на стрим, кто нас поддерживает, кто с нами от начала до конца, вам еще раз всем огромное, огромное. Yeah. Yeah. Ну а сейчас, кто вам сейчас пройдет обзор. Так, пацаны, вот она наша копеечка, лайба. Лайбашка. Лайбашка. Че? У нас салон тут, блядь, в принципе, в очень охеренном состоянии, если считать того, что машина года хорошего а года, вот, мы блядь. Да, не знаем, какого. 80-го Да, где-то так получается. 80-го. Ребят, даже мажок есть. Ёбанка, мажок да, просто. будем с музычкой теперь гонять. Сзади покажи шторочки Сзади шторочки. Никто не видел. Креслица такая, шикарная, мягкая. На рыбалку поехал, можно и прикимарить хорошо, блин. Но так она, в принципе, блять, в а хорошем посмотри, состоянии. Да, города, да сейчас глянем, какого, какого она года. 83 -го года выпуска она, пацаны. 17 и тут 2. 39 да. лет, нахуй, машине, блять. И факт в том, что <свят> она не гнилая, как бы, блять. Она, ну как не гнилая? Такое есть, конечно, под чуть-чуть, но, блин, для такого года, мне кажется, машина в очень пушковском состоянии. Вот это блядь, ребят, это тяжело, блядь. мы его закрасим потом и сделаем. Но это нам не помеха вообще. Здесь мы запаску переставим, здесь запаска сейчас стоит. Поднакачаем. Поднакачаем все дело. Вот оно литье Смотрите, родное. Сюда. сюда влезет примерно 200 килограмм меди. И на, и на багажник. А Сто. еще и багажник, да, пацаны имеется. Чтобы сиденье не разлаживать, будем туда все крепить. Ну. Что-то длинное. Наша лопатка, домкратик Тут может что, эту машинку под это, друг, мало ли застряли. Ну так, тачка огонь. Я вот, блядь, отлично да на ней это, проехал. Смотри, кливенс какой. ёпта, как на джике. Да, кливенс тут вообще шикарный. Тут можно так все, что проехать. Тут даже есть тонировка. ну-ка, посмотри, меня видать. Да, кстати, тут пацаны тонировку вот она виднее. Да, да вообще можно было чуть-чуть приоткрыть по да, эту, чтобы да, она проветривалась а, ну, да. ну ладно, все. Напарник сказал, другой напарник сделал Так что тачка, блядь, пушечная да. Лупатая капеечка опять, опять же повторюсь, благодаря вам, ребята Оу, ес Ты как старый донат у нас приходил Оу, ес ну, блин, в принципе... Так, урок. ну смотрите, смотрите, ребят, ну, это же, блядь, вы же не забывайте, мы еще 7 тысяч должны, так что если ничего не Да, будем, блядь, еще надо 7к отдать Ну, а тут наш, как говорится, фил 161 будет Да, надо будет, правда, сюда заказать наклейки рыболов А мы это, закажем Да, налупим Налупим сзади рыболовскую и металлокопскую, чтобы... Четочка все было. эта борода все работает. Чем ну задний стопарь наверное, сто Ну будет Да, здесь даже новый гушак. Ну к в дырочку загляни, там нету, блядь, это разработчик. Такие, я вас не звал, идите нахуй. А оттуда какой-нибудь черт такой-то подмонтирует. Под а оттуда где Так, ну все, обзорчик мы вам сняли, да. показали. Сейчас э Слепка все смонтирует и сегодня оно уйдет. Да, чтобы сильно много нам не снимать, так что давайте. Так что, ребятки, все. Всем покедова. Сегодня вечером на стриме увидимся. Мы э то, что задумали, мы сделали. Будем дальше. Будем развиваться. дальше развиваться.